когда вот началась Вторая мировая война, СССР выступал на стороне Гитлера. Как... Кто выступал? СССР. СССР выступал на стороне Гитлера. Вот видите, в чьих головах разруха. Вот он яркий пример того, в, значит, какие беспорядки в чьих головах происходят. СССР, вот он говорит мне, выступал на стороне, на стороне Гитлера. Либо он чокнутый, либо он провокатор. Что я могу еще сказать? Добавить мне не к чему больше. Вот он, это видимо, вот эти люди, они не пускают сейчас ребят проехать на могилы. А вы какое СМИ представляете? Может, Александр, еще скажите. Ответь на вопрос, значит, тебя задают вопрос. Телеканал «Голоса». Я прошу прощения, Чего? извините. Пройдите заступление, я вас прошу. Всем, Всем. пожалуйста, будьте добры. Пройдите. Я не хочу отвечать, Да Мне все понятно. СССР наступал, говорит, на стороне диктора. Иди отсюда, иди, в Валенцию. Есть вопрос за кого-то?